Итак, всем здравствуйте. Здравствуйте все, кто присоединился к нам на канале YouTube. А, здравствуйте всем, кто... Так, вижу все на YouTube, тоже пошла трансляция. Да. Итак, дорогие друзья, начинаем с вами говорить уже про февраль 2019 года. А -а -а -а. Выше одет. Спасибо. Спасибо. У нас сегодня будет действительно очень-очень интересная тема. Чем она интересна? Мы сегодня с вами будем говорить, как встретить Новый китайский год, потому что, собственно говоря, мы уже на пороге этого Нового года, который начнется по солнечному календарю 4-го, а по-лунному 5 февраля. И более того, вообще начало года, помимо того, что сама встреча Нового года может быть волшебно интересной, я сегодня с вами поделюсь такими техниками, как и что делать. Еще очень интересно то, что в начале года мой любимейший ритуал <laughs> Встреча Бога богатства. Это, знаете, из-за разряда. Не то, чтобы сильно верю, верю, не верю, но встречаю. Ну, вот так же, как многие, наверное, в наш Новый год загадывают себе э, желание подбой курантов. Кстати говоря, кто загадывает, поставьте, пожалуйста, пятерки в чат. То есть не то, чтобы мы верим, что все, что мы успели загадать, в 12.00, но, но есть традиция, да, и очень хочется загадать. И э, даже если вообще в это не веришь, все равно, вот все равно ты загадываешь в этот момент. Вот у меня то же самое сложилось с Богом богатством на протяжении нескольких последних лет. Я не то чтобы я прям вот такой вот фанатик, прям, знаете, что там все, Бог богатства, и это что-то пришло, это что-то будет рядом со мной, но э, несколько лет назад я его начала встречать, и я начала видеть результаты. Это очень веселый ритуал, он очень интересный, он очень. Он не всегда бывает в удобное время, но в этом году он еще и время достаточно удобное для того, чтобы его встретить. Вот, поэтому мне кажется, что все, кто, кстати говоря, давайте так, кто встречает Бога богатство, поставьте, пожалуйста, давайте двоечки в чат, а кто не встречает, поставьте девятки в чат, ну, чтобы видеть двойки кто встречал пытался пробовал девятки кто не встречал может быть даже не знал про этот ритуал я сегодня буду рассказывать про него и я надеюсь что внесу ваш дом еще один праздник который ну как-то вот поддерживает все равно финансовую удачу и как говорится почему нет не знала вот сегодня знать у нас с вами в общем традиционная встреча то есть я сегодня буду рассказывать про начало, ну как про начало, я вообще про месяц должна рассказать, но выходит, что я вам сначала расскажу про начало года, расскажу ритуал, который можно сделать в начале года, чтобы год был хорошим, потом расскажу, для чего может понадобиться прекрасный месяц тигра, потом расскажу уже про Бога богатства. У нас сегодня с вами обширнейшая программа. Пожалуйста, все, кто знает что такое карта базы сделайте приготовьте эту карту она вам понадобится для прогноза а вам обязательно совершенно точно понадобится какие-то блокнотики ручка листочек будете что-то записывать можете делать скриншоты но я думаю что как обычно мы весь материал конечно публикуем потом на сайте и в общем не переживайте если что-то вдруг Улетучится, не успеете что-то там зацепить. Итак, дорогие друзья, значит, с чего мы, собственно говоря, с вами начнем? Запись будет, ну, за, у нас идет YouTube, на YouTube все время, да, запись там автоматически должна сохраняться. Значит, друзья, у меня вот какая э, какой вопрос. А если здесь люди абсолютно новенькие, кто видит меня первый раз? И если здесь люди, которые эм, вообще ничего не знают по китайской метафизике, давайте поставьте единички в чат. Мне тоже этот момент очень интересен. Э, как много у нас сейчас людей, которые первый раз пришли и что-то такое тут интересное рассказывают про каких-то бога-богатства. Да, Идочка, звук есть. Так, раз, два, три. Я первый раз, четыре. Угу. На ютюбе пока единичек не вижу. Но да, много, много людей. Отлично, мне очень. Да, вот вижу единички, ага, и на Ютубе. Смотрите, друзья, а, очень хорошо, что а, Анна, привет, да. очень хорошо, что а, вот новички присоединились именно к такой теме. Она легкая, простая, достаточно интересная единственное что сейчас для новичков смотрите пока мы тут разговариваем о чем-то вы можете пока сделать свою карту бадзи Лена пирогова будь добра дай ссылку на калькулятор в калькуляторе разберетесь ведете там свое имя отчество и э, когда мы с вами дойдем до определенных моментов которые нужно смотреть в карте чтобы у вас карты были перед глазами в, в бадзе совсем новичок ну Лира, вы хотя бы знаете что то что бадзи существует да Итак, ну давайте начнем с самого начала именно с того что у нас с вами опять новый год наступает утром 4 февраля меняются годовые энергии мы окончательно помашем ручкой уходящей собаки и встретим уже поджидающую нас на пороге свинью и уже свинья у нас будет называться но ну, это, это князь года, то есть действительно, она коронована будет, и называться будет тайсуи И мы, к ней мы будем приходить со, со своими пожеланиями, ее винить в своих проблемах. А, кто-то будет вас, восхвалять, кто-то с нетерпением ожидать смены года. А, как я уже рассказывал в предыдущих вебинарах, свинья у нас меняет не только год, но и целую такую череду лет, да то есть целый цикл 12-летний поэтому она такая последняя в 12 летки и со смены этого цикла приходят новые энергии новые идеи новые дела поэтому очень важно в эту свинью закончить конечно какие-то дела которые за вами остались так вот дорогие друзья что бы мне еще хотелось сказать по поводу свиньи многие Отношения, действительно, кто занимается китайской метафизикой, действительно различные отношения э, к тем энергиям, которые приходят. Кто-то ждет, у кого кто-то уже устал от собаки. Э, у кого, давайте по пятибалльной шкале, чтобы сильно не запутаться, у кого как прошла собака? 5 очень хорошо, единица очень плохо. Ну и там, ну и соответственно три, четыре, два, ну как в школе раньше было, да? Поставьте какую-нибудь оценку уходящему году. Ну, конечно, как вы понимаете, что из-за из оценки, вот кто-то пишет единички, кто-то минус один пишет, о боже, кто-то 0-1, кто-то пятерки, Ирина, он троечку поставил. Да, а, вот, и такая же точная история у нас на Ютубе, вижу. И, конечно, и, собственно говоря, из-за того, что мы с вами ждем, у нас с вами начинается, да, да, да, вижу у нас соответственно какое-то и настроение да, к этой свинье, то ли э, то ли нам жалко собаку провожать то ли нам радостно <свеню> свинью встречать, то ли еще что-то но, но э, жизнь все равно идет мы с вами люди разумные мы это понимаем ничего не остается и слава богу как в песне да все пройдет и печаль и радость действительно все пройдет и э, для ну, путешествия мы с вами путешествуем дальше когда-то в древние времена Каждый из диадзи, кто у меня проходил диадзи, кстати, я думаю, что я его, наверное, в конце весны повторю, потому что это э, сочетание самого столпа. Сейчас я покажу. То есть у нас с вами земляная, земляная свинья, да? и э, земляная свинья. То есть, вот это сочетание земли и воды это так называемый один из диадзи. То есть каждый столб это один из э, 60 диадзы, как я говорила все идет по кругу и э, каждый диадзы он имеет определенную энергетику то есть мы просто видя столб года месяца дня рождения года рождения человека например, ну года рождения человека или года рождения самого года да, мы уже можем предполагать и сделать какой-то прогноз и какие-то характеристики Итак, вот по каждой из дядзы, то есть сочетание небесного столова и земной ветви да, получили имена великих китайских генералов то есть есть в, в бесконечных просторах китайской метафизики и вот такой фрагмент да, где можно еще посмотреть именно с чем, с чем сами Носители этих знаний, да, первоисточник, связывал, каких людей, с какой энергетикой связывал, с, с, с каким столком. Да? И, собственно говоря, великий китайский был такой у них генерал, который очень много посвятил время династии. И наш Тайсуй, Тайсуй это князь года, то есть наш Тайсуй это земляная свинья, носит имя великого полководца Сетай. Считается, что это самый добрый, самый мудрый и справедливый государственный деятель. Да? То есть, понятно, ведь они же не просто так давали, они связывались с энергетиками определенными, которые несет стол и вот они собственно говоря дают такую небольшую э -э, расшифровку повествование какой был человек для того чтобы понять какие энергии заложены э -э, в, в приходящем нас ну, в ожидающем новом году ну, в которой мы уже практически вошли естественно эти энергии уже работают естественно у нас с вами ну, уже практически первое число то понятно что что год уже начинает действовать и работает для многих. Итак, считается, что это самый добрый, мудрый, справедливый государственный деятель, прославивший свое имя тем, что всегда находил неочевидный на первый взгляд решение, умел обойти спорные углы умел устранять конфликты и очень честно разрешал споры то есть наш с вами год он будет вот таким же мудрым и честным. люди прониклись к сей тай и в народе называли его имя как бы, с богом мудрости В сложных случаях молил молились ему жгли ароматные палочки и спрашивали совета. Так вот, Ситай родился во времена правления династии Мин. С юностью он отличался своей честностью и справедливостью, за что уже тогда получил уважение соседей. Вот это то, что те те картины, которые дошли до наших дней, она, кстати говоря, вам понадобится. Понадобится картинка с теми иероглифами, которые написаны под этой картинкой мы вам потом дадим ссылочку и все материалы, которые вам нужны, если вы захотите встретить Новый год, все материалы, которые вам нужны для встречи Бога богатства, все они будут у, у Лены сформированы в папочке, она вам сейчас выдаст эту ссылку попозже, вы сможете скачать, распечатать и провести все ритуалы, которые ну которые принесут ваш дом радость и хорошее настроение однозначно потому что все ритуалы такие знаете э -э ну если уж говорить современным языком практически симаронский, да то есть э с какой-то шутками с любопытками с, с каким то э -э хорошим настроением и с тем что ты притягиваешь в э -э семью втягиваешь в это мероприятие семью своих друзей даже если они подумают, что вы какая-то чудная, они все равно останутся с прекрасным настроением, потому что встречать, ну вообще мне кажется, новый праздник, почему почему нет, всем интересно. А, значит, ну и в общем есть такая история, которую мы потом опубликовали на сайте, я вам сейчас вы видите ее на слайдах. То есть Ситай как-то собрался в за покупками. И на дороге он нашел мешочек полный серебряных монет целый день он честно просидел да? он просидел пытаясь э -э дождаться кто вернется за этими деньгами потом он в общем-то спрятал эти деньги и увидел что через несколько дней всадник который громко причитал в те времена но ну, средневековье не только у нас были порядке как это выразиться, живодерский, да, ну, и в Китае, я думаю, еще хуже на самом деле были. Понятно, что с, с этого слуги, с, ну, я не знаю, казнили бы-то, понятно, но я думаю, может быть, еще там у них казни-то они еще умели тоже устраивать, да, чтобы не, с, не сразу умер, так еще помучился. Времена действительно были суровые, и понятно, что с этого бы, наверное, школу бы сняли, потому что эта сумма была за оплату за оплату сына обучения, за сына господина. И Сетаев что сделал? Он привел домой этого человека, накормил, утешил и расспросил. И четко когда точно убедился что этот человек что именно этот человек он говорит именно про этот мешочек он ему вернул более того этот человек но ну, со спасенной своей видимо, решил с ним хоть как-то расплатиться и даже отдавал и часть денег и хотел представить его своего господина потому что ну как тогда так и сейчас до да, к высокопоставленным людям не так легко попасть но а, ситай отказался то есть он был настолько а, честным скромным справедливым человеком это вот, вот все что мы говорим про этого ну, такого полу мифического героя хотя он существовал да, этот человек это все идет вот про тот год который нас с вами ожидает честный справедливый э, скромный вот э, семья, она именно такая а, ну и собственно говоря а, этот человек был трудолюбив это человек а, достаточно очень высоких правлений то что мы говорили что каждый год назван именем какого-то китайского генерала деятельно и а, собственно говоря этот человек а, был вот не было лишних амбиций в нем, да, и даже на картинке можно увидеть, что если раньше там его с мечом, что он в основном генералы, да, с какими-то доспехами, свирепы, то этого, насколько видимо, смогли художники того времени, они его просто изобразили вот именно мудрым и левая рука у него протянута в жестиси которая символизировала примирение собственно говоря наши мысли начала наших поступков, поступков я думаю что это очень такая очень хороший девиз для того чтобы начать год во всяком случае когда я готовилась к этому вебинару я и нашла эту фразу мне знаете знаете она очень понравилась думаю действительно действительно надо следить за мыслями и действительно, мысли это то, что делают нашу жизнь практически. И э, как психолог, вот слушайте, проходит тысячи лет, да, а жизнь не меняется, так все и остается. Что у тебя в голове, то у тебя и в жизни. А, ну, собственно говоря, человек был э, мудрым э, и смог сделать, э, воспитать своих детей детей своих детей то есть род был достаточно таким долгим и процветающим ну и в общем-то так уж повелось что если мы с вами достойно встречаем хозяина года еще раз говорю тайсу это хозяин года да? это князь года можно его так перевести. В 2019 году земляную свинью то таким образом можно обеспечить себе поддержку на весь предстоящий год Самая приятная новость в том, что встречать его можно всем, в том числе и тем, кто родился в год змеи. Вернее, тем, кто родился в год змеи, обязательно, особенно им понадобится помощь Тайсуя. Нужно как-то задобрить хозяина года, ну и, собственно говоря, никому не помешает. Что нужно сделать? Вам нужно будет скачать а, те изображения, которые мы вам дадим и для встречи нового года, и те, то, что мы с вами, то, что мы вам дадим для а, встречи бога богатства, а, распечатать изображение вот этого великого генерала Ситая, а, значит, и обязательно нужно будет либо а, самим написать, либо я вам просто предлагаю вот красным цветом напишите или просто вот можно обвести те иероглифы которые внизу уже написаны вот под его картинкой то есть просто их возьмите красным там фломастером обведите. Вот, а, значит изображение ну, в оригинале должно быть на дощечке я думаю что если вы его сделаете на бумаге поставите на бумаге тоже хорошо сработает дальше очень важно А uh, скажите. А, в Будуар пишет, что Наташа, расскажите, как эта традиция у вас откликается. Она спрашивает: у меня, э, я, я поняла: ну, тот, кто не видит э, чат, спрашивает о том, что э, человека есть мечты э, об этой домике в Испании, и уже людей здесь как-никак не откликается. Слушайте, ну мы же с вами живем не только про домик и в Испании думаем, да? Не, у меня тоже там периодически какие-то бывают странные мысли о том, что я хочу на Лазурном берегу жить. Может быть, и буду, кстати, жить. И вот этот... Ну, во-первых, давайте про домик в Испании или про домик на Лазурном берегу. А кто сказал, что этот путь должен быть в 10 лет, а не в жизни, да? То есть, ну, например, да... Для меня Лазурный берег одно из лучших мест на планете. И ну, я, например, в данном возрасте не, не готова туда уехать. И, если я о нем думаю, я думаю, что он вполне может воплотиться в мои там 60, например, или 70 лет, э, эта история. Но самое главное, вы знаете, э, ведь дни-то наполнены не размышлением о тех домиках, которые мы ну, хотели бы да, в итоге-то получить. Каждый день наполнен э, какими-то текущими делами, размышлениями о них. И э, я, например, обратила внимание на то, что вы знаете вокруг меня есть люди при одинаковых социальных положениях и одинаковых достатках которые за которыми я как психолог естественно наблюдать потому что я очень близко с ними общаюсь и я хочу сказать что есть люди которые живут в нирване неважно как они ее достигают это другой вопрос вот они просто живут в нирване то есть они настолько смогли гармонизировать свои мысли, причем эти мысли могут быть абсолютно примитивнейшие, да? То есть не нужен им домик на Возовном берегу, им нужен такая хорошая русская изба в Подмосковье, близко озеро рыбалка, и они в кафе И вот, и вот это вот умение, вот, понимаете, вот люди целостные то есть у них четко в голове снаружи их дела их поступки все видно и есть люди у которых ну, при той же да, вот социальные составляющие живут в кошмаре в абсолютном кошмаре потому что все что они сделали в своей жизни и все что они делают и о чем они дальше будут делать это все вот, вообще какая-то а, несостыковочная история то есть не, не стыкуется ничего в их жизни Муж не стыкуется с мамой, мама не стыкуется с ребенком, ребенок не стыкуется с папой, дом не стыкуется с, там, с возможностями, ипотека не стыкуется там, с деньгами и так далее. И, и вообще вот вся жизнь ⁇ просто один сплошной стресс. И ты начинаешь понимать, когда ты с этими людьми общаешься, что все, что этот человек делает, он делает сам. И он делает это своей головой потому что у человека есть все но э, это все поставлено и он проживает так и он это видит все так что это просто в одном большом кошмаре он находится в кошмаре и понятно что ну человеку нужна длительная терапия и мне еще нравится что такие люди очень часто приходят на психологические консультации, ой на астрологически они верят абсолютно что если я им дам какой-то талисман и скажу найду правильный угол у них все станет на свои места а там терапия нужна там, ничего, ну, там невозможно все встать на места. И все это только от их мышления. Вот, вот Вы знаете, почему я тоже сказала, что вот эта вот, э, э, э, фраза я начала отслеживать, что что у меня происходит. И вот этот уровень стресса, в котором я иногда погружу, погружаюсь, который сначала образовался в моей голове или уровень какого-то кайфа даже без домика там на лазурном берегу даже тоже с какими-то проблемами со здоровьем там, допустим там я не знаю каким-то своим окружением да? но ты, ты понимаешь что это жизнь да это можно это все решаемо это все сейчас решится но ну, заболела подлечусь ну поругалась надо пойти прощения попросить все вообще абсолютно будет. и когда ты вот такой простой понятный и ясный Кайф. <смех> Любой сделает чудеса. Сейчас смотрю, кто что пишет. <смех> ну, я поняла, да. Нет, мы можем... слушайте, а мне нравится, извините, но мне, видимо, отозвалась тема, которую сейчас зацепили в чате, да, я понимаю, что все ждем Бога богатства, я вам все расскажу, и все это будет написано, да. Вы знаете, мне вот очень радостно отзывается почему-то тема, и, видимо, давно я с вами не говорила вообще про психологию, потому что астрология это, это все очень замечательно, и это очень все здорово но это не всегда стопроцентное решение проблемы да. и э, про том что э, потому что хотелось бы быстрее прочистить э, там знаете там не то что ваши мысли не могут принести вам домик ваши мысли приносят э, гармонию вокруг вас Не ну домик тоже наверное могут принести конечно если ты нацелен на деньги и ты нацелен на то что я должна найти. Обеспеченного мужчину, который мне этот домик купит, ну, очень большой процент, что у тебя это сработает, да. Вот, если ты там просто мечтаешь и ничего не сработает, это тоже все ясно. Но э, все-таки я хочу сказать, что э, первое вот счастливы мы или несчастливы проживаем жизнь, это у нас в голове. Дальше, второй момент. Материально вообще ничего ну никак не работает. Вот, вот материальный аспект в счастье не работает. Да, это все понятно, наверное. Там человек, который сейчас пытается в ипотеку, хрущевку выплачивать из последних сил, сидит и думает, скажет, ну вот ей муж квартиру купил, она теперь рассуждает, что не в квартире счастье. Но все равно, вот поверьте мне, друзья, вот у нас буквально вот мы вчера... С подругами ездили, ну решили что-нибудь горнолыжное новое найти, и э, я на карте набрала горнолыжные курорты, и мы нашли э, там, в там районе есть ушки так называемые, может там кто-то был там такой загородный клуб, он только только открылся и там знаете там ну, на уровне там Путин, Ночная лига, там школа или Вербуха, то есть там чтобы туда попасть, нужно купить абонемент. Там вот какой-то горнолыжный спуск, мы поехали покататься. И мы сначала с таким восторгом: ой, тут, тут рестораны, тут бассейны, тут горнолыжный спуск, тут какие-то озера, тут все, тут у них Валерия приезжает 14 там, февраля, петь будет, у них концертный зал, свой так, ой, все, конечно, прям так все здорово. И вот мы там пока погуляли, пока покатались, пока кофейку попили, мы говорим, Господи, а что делать-то тут? вот люди приехали, например, там сняли на всю зиму. А что делать-то здесь? Вот вы понимаете, если нет там друзей, если нет какой-то радости, любви, и, и даже самое чудесное, самое волшебное, самое такое богатое место, оно часть это никакого не приносит понимаешь что ты там с своими подругами на какой-нибудь бесплатной горке в новой переделки на но главное, чтобы тебе было весело здорово там навалялся накатался на... общался и ты абсолютно счастлив вот а про домик это немножко другая история потому что э, помимо гармонии в жизни э, это надо уметь считывать пространство которое бы тебе приносило то что ты хочешь и это не всегда от твоих мыслей зависит это немножечко знаете, другой слой вашего сознания. И как бы я не готова сейчас это в теории объяснить, но я, например, это очень сильно прочувствовала, да, где твои мысли, они где-то все одинаково. Где твои мысли, а где умение считывать пространство и брать из этого пространства, притягивать то, что тебе надо, или наоборот, не притягивать то, что, ну, отталкивать то, что тебе надо. И я замечаю, что вот у многих людей... У них возможность вот этой работы с пространством, у них нет. Но мне кажется, что китайская метафизика, даже если у тебя полностью отсутствует вот это вот жилка работы с, с пространством и умение, знаете, это вот, а, как это фильм-то был, про параллельные миры, интер... Интерстайл, что ли, как-то назывался, и там вот эти миры, они как такие прям показались. А я почему его пересмотрела тоже относительно недавно, потому что прочитал статью, что этот фильм очень, очень сильно, ну, на, на том уровне понимания человечества про параллельные все эти миры, вот он очень сильно согласован с последними научными данными. Я его еще раз пересмотрела. И там все миры, они как одинаковые, да, как ячейки. Помните, они все такие бесконечно все простроены вот. И ты как бы в какую-то ты ячейку можешь попасть, а в какую-то ты как будто бы не можешь попасть. И вот перед тобой миллиард этих ячеек. И мне кажется, что китайская метафизика это та наука, которая нас учит, может быть в шуточной форме, когда мы начинаем заниматься фэншуй, когда мы начинаем каких-то встречать, каких-то непонятных тайсуев, когда мы начинаем встречать каких-то бог, бога бога но ты когда начинаешь чувствовать я даже не знаю как это чувство называется когда ты понимаешь что тебе помогло вот то что ты сделал я вообще не мистик бога бога бога бога бога бога бога бога бога бога бога бога бога бога бога Сейчас, вот, когда говорят про волшебство, я я сто процентов себя считаю волшебницей. Вот. Я не знаю, может быть, конечно, есть люди более волшебные, все понятно, но мне кажется, даже то, чего я достигла, вот, я научилась это считывать. Я научилась считывать, и да, наверное, Бентли я могу мечтать даже не хочу. Не знаю, даже не хочу про него мечтать. Прям Бевы вообще вполне устраивает. Вот. А БМВ была мечта, была мечта, и вот вот возьмите. А нет, ну не знаю, вот это вот... И, м -м -м, короче, давайте метафизикой позанимаемся. А там, глядишь, Бентли будет. соты. Но переделки на пиштучек. А да, мы вчера приехали. Интерстайвер, спасибо, вообще так здорово, что вы все... Интерстайвер, да, да, да. Эээ, спасибо, что вы все тут подсказываете. А, все, сейчас все будет. Не переживайте, кто что не понял. Значит, смотрите, друзья, давайте вернемся. Итак, что нам нужно сделать? Нам нужно с вами вот этот портрет этого генерала, потому что год назван его именем, и год как бы уже сросся с, с его образом, скажем так мы его должны распечатать ну типа мы должны на какой-то там дощечки на на давайте. давайте. дальше желательно вот те красные, те синенькие э, давайте я вам покажу еще раз вдруг кто-то пропустил вот вот вы видите да здесь иероглифы вот эти иероглифы нужно будет взять и просто красной ручкой фломастером чем-то обвести все этого уже будет ну как бы нормально для того чтобы э, начинать с этим работать да? дальше Изображение, все уже, наверное, прочитали, пока я тут разглагольствовала, да, что нужно установить тылом строго на северо-запад. А, значит, как искать северо-запад, сейчас буду все объяснять, не переживайте. Значит, первое, вам нужно найти северо-запад. Что такое тылом? То есть мы говорим, что дощечка. То есть у нее есть лицо, да, то есть есть изображение, у него есть лицо и есть тыл. А, откуда он? он как бы приходит, и он идет у нас вперед да? значит, желательно установить изображение в рамке пользуясь компасом напоминаю что сектор свиньи соответствует северо-запад 3 сейчас все буду показывать значит можно просто компасом найти можете ничего не накладывать я сейчас буду показывать как шаблон шаблоны я тоже добавила в ту папку в которую вы можете скачать вместе с изображением у меня там спальня. Дальше, погодите, погодите, давайте. Дальше, значит, вы берете. Если у вас там спальня, туалет, еще что-то, сейчас, сейчас, подождите, сейчас разберемся, что с этим делать. Значит, вы находите сектор. Вы просто можете найти этот сектор. То есть, прям сейчас возьмите, запишите, да. И вот вы нашли этот сектор. И вы ставите изображение таким образом, что он ну, как бы лицом вовнутрь квартиры. Господи, как еще объяснить? А, значит, конечно, самое замечательное, если вы сможете разместить его в северо-западном секторе квартиры. Но если этого нельзя сделать по ряду причин, то воспользуйтесь любой комнатой. То есть у нас есть с вами большой тайчи. Это когда мы с вами ищем этот градус во всей квартире. И мы ставим изображение, как бы для всей квартиры, или мы можем выбрать специальную комнату, да? а, значит, по направлению тыла изображение должно оставаться неизменным, чтобы лицо святая смотрела на юго-восток. Я сейчас, когда буду вам показывать, вы поймете, как это сейчас может быть словами непонятно, сейчас будет все понятно. То есть он как бы идет северо-запада, да? И вот он идет, идет, ну куда он идет? Если он идет с северо запад значит он идет на юго-восток. То есть все. Вы его можете переставить в другую комнату. Но у него должно быть, мы не можем его лицо менять в другую сторону, короче говоря. Он смотрит на юго-восток. Значит, что мы должны сделать? Мы поставить должны дары, зажигаем ароматические, там ну если у вас нет аллергии, вы не задыхаете, конечно, свечи. В течение года, если у вас образуется... Проблема, то можете обратиться к нему за помощью и поддержкой. Точно так же приносите дары, зажигаете свечи и арома палочки. Встречаем мы этот год, значит, да, вот эту свинью, этого генерала с вами, в ночь смены года. То есть, либо мы с вами с 3 на 4, у нас совсем мало времени осталось, да, а ну и можно еще более действенно, если вы еще и День свиней подберете. Да? В феврале, например, 7 или 19 число, в марте 3, 15, 27. То есть, если у вас что-то не получается прямо вот с 3 на 4 встретить, ну, вы можете взять День свиньи и, пожалуйста, сделать в День свиней. А, мы ставим просто угощение. Давайте мы сейчас сначала с вами разберемся, с, чтобы все было понятно, и потом отвечаем на вопросы. Значит, смотрите, друзья, план квартиры мы с вами смотрим. Вы встаете в центр. Как центр, да, вы просто можете нарисовать план своей квартиры на, на листочке. Взяли, нарисовали, дальше, провели, сделали вот э, вот такие пересечения. Да? Сделали пересечение, нашли центр квартиры. Встали в центр квартиры с компасом. Нету компаса, у всех есть телефоны, смартфоны. О, сказала я и поняла, что мой телефон. Извините. Просто я не могу, мне он нужен сейчас, я его возьму. отлично у меня просто тут телефон собирает все данные по здоровью в том числе поэтому не могу без него долго значит вы берете телефон в телефоне у вас значит в телефоне можете скачать бесплатно вот любую программу по значит по компасу принципе, найти по этому компасу. Можете через Google найти, найти, особенно если это частный дом, господи, берете Яндекс, смотрите, где у вас север, где юг. Можете просто, как я уже сказала, там были написаны градусы, да? какие градусы вам нужны. Телефон из-за электромагнитного исключения показ неправильно. Я с вами согласна, что с телефоном очень сложно. Вообще в наших квартирах очень сложно проверить. Вот давайте будем честными. вот вообще конечно я все прекрасно понимаю про эти летящие звезды я сама все это учила у разных мастеров и мы туда выходили и так и так и сяк мерили Слушайте, давайте честно скажем что все это делалось все это все эти науки вот были далеко там несколько десятилетий сотен тысяч лет назад Я не знаю как они тогда там определяли север юг. Ну, наверное, лучше даже чем мы по звездам но Смысл в том, что сейчас вот эти наши вот это вот обучение, что ты подходишь с компасом к своему дому, к фасаду, к подъезду, ой, но так это все плохо работает. А еще мне нравится еще больше говорят, если у вас расхождение, значит, по Гуглу это у вас эм, значит там, юг, а по, значит по компасу у вас запад, то все вообще в такой квартире жить нельзя. Слушайте, но ну настолько сейчас аппаратуры и, в общем, я люблю, например, э, тех именитых мастеров, которые говорят вообще ни, ни о чем не заморачиваться, стали в центр квартиры, посмотрели север, юг, запад, восток, или прям смотрите по google то есть просто по google найдите свой дом и посмотрите, куда смотрит у вас там окно, вот у вас там квартира, да? Посмотрите, куда смотрит ваше окно, вот, вот, просто в Гугле, да? У нас есть этот компас на нашем сайте, можете зайти через программы, э, посмотреть. В общем, найдете. Кто захочет, тот найдет. Дальше берем, значит, берем, э, берете схему вашей квартиры, план вашей квартиры. Можете нарисовать, можете взять. Дальше берем э, шаблон 24 горы, вот такой шаблон. Этот шаблон мы вам, вы тоже его скачаете вместе с изображениями. И дальше мы его накладываем вы можете его накладывать можете как я уже сказал можете ничего не накладывать просто мы берем с вами то есть какие нам нужны градусы? записывайте с 320 322 337 то есть если у вас уже вы просто встали в центр квартиры и просто ищите где у вас градусы можете там по компасу да? вот он 322 И 337, да? То есть нам нужны будут... Ой, извините, не, не тут не коряненько нарисовала. То есть вы можете найти, если вы накладываете шаблон, вы находите ее вот 322 вот так вот, вы находите сектор а, свиньи если вы не накладываете шаблон, то вы... А, вот вы просто стали в центре квартиры нашли эти градуса Вот, вот где будет ставиться у нас а, с вами а, изображение. Дальше мы смотрим, что значит он к нам приходит с северо-запада, да? То есть, если к нам идет энергия северо-запада, то она куда идет? Естественно, она идет у нас на юго-восток. Да? То есть он должен стоять у нас с вами в квартире тылом, то есть ну, картинка задняя часть картинки, в которой ничего нет, она стоит здесь, а смотрит как бы в центр квартиры, потому что он должен смотреть на Юго-Восток. Ну, тут нету ничего, ну как мы, Господи, любую фотографию ставим, может у вас рамка какая-то старенькая есть, ненужная. Взяли, распечатали, красненьким все иероглифы обвинили и поставили. Значит, по поводу угощений, сейчас я буду рассказывать по поводу угощений, подождите, сейчас давайте сначала с этим всем разберемся. Хорошо? погодите с желтой пятеркой погодите с желтой пятеркой вы сейчас вообще все там у нас все работает вообще на разных мы смотрите желтая пятерка давайте начнем с того что давайте с желтой пятерка начнем да значит начнем с желтой пятерки Сейчас вы меня до этого доведете. Желтая пятерка ⁇ это когда нам нельзя не стучать, ничего активировать. Я вас не призываю не стучать, ничего активировать. Это раз. Дальше, подождите, сейчас я вам все покажу, чтобы вы поняли, о чем речь. У меня тут презентация уже загружена. на Сейчас вот у нас... Через два дня у нас, кто еще не успел, приходите на наш платный вебинар. Вот кто переживал, что я вас на желтую пятерку куда-то провоцирую? Желтая пятерка в следующем году у нас с вами находится на юго-западе. То есть если мы с вами квартиру возьмем и расположим вот так вот, то желтая пятерка у нас попадает не в свинью. Свинья у нас с вами Тайсуй. Вот это все, что мы с вами будем потом проходить через два дня. Кто у меня еще не пришел, приходите, буду рассказывать, показывать, да? То есть никак ваша желтая пятерка, ну даже если бы они совпали, она не активируется. Желтая пятерка активируется совершенно другими вещами. Ну никак, никак не изображением и, и никак не подношением блюд. Ладно, специально показала для того, чтобы вы не переживали, что я вас отправляю не туда. Итак, поехали дальше. Чем мы с вами будем угощать? То есть, когда? Когда хотите, тогда и делайте. Встречайте его с 3 на 4. Ну, я бы встретила на четвертое, потому что а что тянуть-то уже приходит, значит, приходит. Можете день свиньи выбрать на ваше усмотрение. Теперь только не надо говорить про наказание, потому что а там свинья будет, и там свинья, и у меня еще свинья. Это все вот, вот эти вот вот эти совершенно разные ячейки, да, многогранные, где уровни, ну, на разных уровнях работают разные энергии. Это вообще сейчас про другое с вами. А, друзья, сейчас речь про князя года. Про Бога богатства мы не, не разговариваем с вами. Бог богатства будет у нас с вами дальше. Сейчас мы с вами про встречу князя года. То есть, если вы хотите, чтобы, ну как-то задобрить год, который бы для вас прошел хорошо, вы можете это сделать. Вот все, что я вам рассказывала: скачать картинку, поставить в правильное место, сделать вкусный салатик. А, салатик можно сделать либо с семьей, либо еще друзей пригласить. То есть, можно сделать вообще оля-вечеринку. А Тем более, что у нас 3 на 4 с вами что там выходной день даже, наверное, будет, да? Ну, суббота а воскресенье понедельник наверное, будет, да? если вы решили пригласить друзей чтобы совместно встретить встретить вступление свиньи в свои права то вместе с традиционными пельменями любой кита... любимые китайское блюдо без которого не обходится ни одно празднование нового года предлагаю поставить на стол великолепный салат юшин вот это вот к нему, вот ко всему нужно просто относить, отнестись с позитивным мышлением. Вот то про что мы так много с вами потеряли сегодня время нет, не потеряли. Прекрасно поговорили. Мне кажется даже для меня приятно вспомнить, что что да чистка головы это очень важно, да? а, Значит можно и удивить и обрадовать и ну, вообще просто сказать, сказать, слушай ты узнал ритуал для того чтобы год прошел хорошо, давайте соберемся встретим. С подружками, с друзьями, с семьей. А, значит, это блюдо поможет привлечь богатство, успех, удачу. Сделали, хотите хинкали, хотите манты, хотите пельмени, ну, вот, вот, что похоже. Да? Значит, а, итак, можно еще вместе это все готовить и вместе этот ритуал провести. Итак, значит, для салата -юшин вам понадобится 300 грамм свежей семки да? уже, уже вкусно. Одна штука авогато, красного и зеленого сладкого перца, морковки свежего огурца и грейпфрут. Одна четвертая стакана сладкого маринового имбиря все тоже продается да, в готовом виде. 2 столовые ложки кунжута и 1 четвертая, значит, тоже столовые ложки, измельченного арахиса. Ой, извините, ложки, это уже тут стаканами будет, да, 1 четвертая стакана. Предварительно а, все это обжарить, чтобы это все вкусненько хрустело, и зеленый лук, как они любят еще все это посыпать. Значит, все ингредиенты, не смешивая, режем тонкими тонкой соломкой, выкладываем вот такую горкой, да, которая которая была нарисована похоже, да? в смысле, чтобы она была похожа у вас. Горкой на большое блюдо делаем там, или ставим просто рядом друг с другом овощи э, посыпьте половины э, кунжута и арахиса в центре блюда маринованный имбир сверху него нарезать небольшими э, нарезаны небольшими ломтиками сёка отдельно в чашке приготовить нужно будет соус 1 чайная ложка лимонного сока 1 чайная ложка оливкового масла 1 чайная ложка белого перца 1 э, чайная ложка сливового вина Сама перебираю, все, все забываю, что надо сливовое вино еще купить под это дело. Так, дальше начинается самое интересное, волшебный приз, призыв госпожи удачи, да, у нас будет. Каждый из присутствующих за столом должен взять прибор и все вместе не спеша перемешивать в салат, причем поочередно, поднимая, поднимая каждый ингредиент как можно выше. И произнося традиционное пожелание удачи лохей. Okay. Друзья, это все можно симпровизировать достаточно не напряжно весело и интересно. Самое главное, что это еще все вкусно. Ну, не хотите придуриваться прям таким образом, но ну, не делайте. Я думаю, все равно э, князь года будет рад. Да? Итак, хорошо перемешиваем салат, польем соусом, посыпем оставшимся арах... арахисом, семенами кунжута и зеленым луком. И все. Совместное приготовление блюда, да еще и за праздничным столом, несомненно, поднимет настроение и настроить на веселье. Только представьте, как обрадуются этому дети э, с такой отдачей. Они станут призывать удачу и радоваться встрече и еще одного Нового года. Я думаю, что ну, мне кажется, прекрасная традиция. Ну, почему, собственно говоря, нет? Да? Итак, первый месяц Нового года земляной свиньи это месяц огненного тигра. Лен Пирогов, скажи, пожалуйста, а когда мы в виде статьи сможем развести вдруг кому-то ингредиенты? Девочки, делайте скриншоты. Взяли, вот просто на телефон сфотографировали, все, все это, все потом повторю. Это значит с этими дарами, с этими дарами, эти дары мы просто встречаемся, и мы эти дары мы можем есть. То есть это просто встреча нового года как ну такая же встреча как у нас с вами нового года в принципе, да, обыкновенного. А вот то, что относится к богу богатства, там мы с вами то не едим. Так. Значит, первый месяц Нового года земляной свиньи это месяц огненного тигра. Друзья, все, переходим к тигру. Все, как встретить Новый год, если кому-то надо, встретить? уже понятно, я думаю, который символизирует начало весны по китайскому календарю. А значит, начинается новый цикл в периоде. Все живое стремится к росту, к солнце начинает проглядывать э, первоцветы, прилетают птицы. Ну, у нас, конечно, это все чуть позже начинается, но все-таки все-таки уже все идет к весне. Месяц огненного тигра. Э, Нужно понимать, что вот эти все позитивы, позитивные перемены, конечно, начнутся, во-первых, потому что у нас приходит Бин Солнца. Солнце рождается в Тигре, значит, он сильный, поддерживает такой поддержанный деревом Земной Ветви, собственно говоря, сам Тигр это же дерево, да? И в холодный год, а у нас начинается череда очень холодных лет. Да, в холодный год принесет массу позитива массу эмоций которые в последнее время ну как-то вот накапливаются и не всегда есть возможность выйти чтобы месяц не принес вам огорчения конечно лучше сразу запланировать какие-то важные дела значит смотрите друзья у нас с вами есть даты опять же можете делать скриншот можете записать можете вспомнить какой день, что вы там запланировали и свериться с этим календарем. Значит, у нас есть определенные даты, которые ну, в которые не, нельзя делать определенные дела. Это очень важный момент, потому что, смотрите, у нас с вами получается не просто плохая дата, что 4 февраля ничего не надо делать. Здесь говорится о том что 4 февраля не начинайте новых дел и выясняйте отношения да? там, начатые дела не приведут к успеху ссора затянутся надолго здесь речь идет только про новые дела и только про выяснение отношений все остальное можно делать там 7 19 и 3 э, здесь нужно уже с документами быть уже осторожней да? Ну и так далее. То есть вы должны просмотрите сделайте скриншот. У нас это все будет в виде статьи на, на нашем сайте, так что ничего не потеряете не переживайте. И ну, вот как-то стыкуйте свои дела, свои, свои какие-то направления, деятельности с тем, что поддерживает или не поддерживает пространство значит 5 8 17 20 и 1 4 марта у нас ну, для врачей не самое такое хорошее не назначайте свидание да и э, либо свидание либо врач вас разочаруют достаточно много дней в этот в этом месяце 9 21 и 5 марта не рекомендуется подписывать документ от которых вы даже ожидаете скорого результата то есть все остальное можно делать но если вы хотите какой-то контракт на год записать, подписать, то это не подходит, то не подойдет. Дальше. А, с а, а, 6, 18 и 2 марта а, не назначайте свадьбы, не подписывайте важные документы, от которых вы ожидаете какого-то долгосрочного результата. А, скорого результат извините, скорого я ошибаюсь здесь, здесь скоро был результат. То есть если вы документ, если вы ожидаете скорого результата, то здесь сейчас я то здесь, то, здесь идет речь про скорый результат, а здесь про долгосрочный. То есть если контракт долгосрочный, и вы его подписываете 5 марта, то да, окей. А если 2 марта, то не окей. Понятно, да? А если какой-то краткосрочный, то есть, ну, вы подписали договор о том, что вам должны провести новый интернет, ну, да, господи, ну, там, может быть, он тоже какой-то дорогой, какой-то крутой, тоже посмотрите, да? Это же краткосрочный результат. Вы подписали, вам приехали, вы заплатили деньги, вам его поставили. Тогда 5 марта лучше этого не делать, да, вот в эти дни. Внимание, у нас, как всегда, есть дни, так называемые без богатства 28 февраля и 2 марта. Сами по себе дни могут быть прекрасными для других каких-то дел, но финансовые именно какая-то финансовая активность в этот день не самая хорошая. Какие-то не стоит покупать дорогостоящие вещи, оплачивать какие-то заказанные путевки потраченные деньги не принесут вам радости от приобретения. Но у нас есть и хорошие дни. Как-то вот хороших чуть поменьше в этот в этом месяце. Я сама обратила внимание, что думаю вроде месяц позитивный, а как-то вот дней таких с красным больше. Ну ладно, какие у нас хорошие? 10-22 февраля. Хороши для начала проектов. То есть, если вот вам прям что-то глобальное надо, почему? Вот, вот сверяйтесь, да? а, Для подготовки к началу важных дел а, будет закончено. Можете смело запускать любой проект в этот день значит и ну точно так же мы смотрим для каждой даты что именно рекомендуется вот что именно будет сверх хорошо сделать в эту дату если можно что-то немножечко перенести переставить пожалуйста если у вас ничего не, вот кто-то там писал если операции уже назначена Лена пишет, отказаться смотрите ну, я не знаю смотря какая операция там родинку удалить тоже операции тоже может да, чем-то закончится Значит, смотрите: 5 марта, у вас на 5 февраля или на 5 марта? Сейчас я посмотрю. Потому что если на 5 февраля, ну, смотрите сами, если есть возможность перенести днем раньше, днем позже, что бы не сделать, здесь смотрите, и день, вот, вот тоже хороший пример, да. Здесь смотрите, какая история. И четвертый не очень хороший день, и шестой не очень хороший день. Но если речь идет про операцию, да, там, допустим, 5 то пятая будет самый неудачный из этих дней. Да? То есть, если есть возможность операцию чуть сдвинуть, но только не на восьмое число, да, то ну, я бы сдвинула, если есть возможность. А 5 февраля можно лететь на самолете? Можно. Здесь говорится про что к врачам не надо, но и каких-то свиданий, ну, знаете, таких свиданий, которые относятся из разряда. Я его долго ждала, и вот наконец он меня пригласил на первое свидание. И вот мне нужно, чтобы вот прям выступить так, чтобы чтобы прям он не забыл никогда. В этот день, может, так не удастся. Да. Переписать кредит на брата 4 февраля не начинайте с новых дел, не выясняйте отношения. Ну, если это э, не выяснение, не несет за эти выяснения отношений, э, и если это не новое дело, да, вы заканчиваете старое, переписываете кредит, то, то да, оно только действует на то, про что мы с вами здесь читаем, да? а, Ну, значит, про хорошее мы тоже поняли, да, что у нас есть хорошие дни там вот не для уборки, но уборка, здесь понятно, что мы убираемся чаще с вами, чем два раза в месяц, но есть такие уборки, которые чистка дома, да, называется. А, так что тоже обратите на них внимание. Так, итак, образ символизирующий февраль 2019 года, месяц огненного тигра, это восходящее солнце над лесом. Кто проходил диадзи, помнит, наверное. Невероятно красивое, вытягающее взор зрелища. Согласитесь, что проснуться на заре на восходе солнца, наблюдая, как оно медленно поднимается по небосклону, освещая макушки деревьев. Невероятно, ой, невольно, извините. Настраиваешься на прекрасный день, строишь планы и нисколько не сомневаешься, что может что-то им помешать. Так и в феврале будут приходить невероятные идеи, в которых люди постараются объять необъятное, совместить несовместимое. Так что поторопитесь февраль очень хороший, позитивный месяц, наверное, самый, один из самых будет замечательных по энергиям в этом году он работает в унисон с годом ну, они же любят друг друга до да? свинья и тигр то есть представляет возможность воплотить в жизнь все планы накопившиеся за это время несмотря на то что у нас вот как бы дни в такие вот разношерстные получились да очень много каких-то дней с какими-то ограничениями но сам по себе месяц будет очень и очень хороший если огонь вам полезен этот месяц принесет вам много радости и много приятных перемен. От вас требуется э, не проспать, и это благоприятное время. Действуйте, не сидите без дела, воплощайте свои задумки в жизнь. Огонь в 2019 году, будет, э, огня будет очень мало, поторопитесь воспользоваться этим замечательным временем. Ну, большинство из нас уже знает, кто не знает, просто пропустите эту информацию. Просто поверьте мне на слово, что этот месяц очень хороший, один из лучших в этом году. Если огонь не является вашим полезным элементом, у вас все равно будут причины для радости. Все равно появятся возможности для приятных изменений в жизни. Только надо выбирать подходящую дату, и все задуманное получится. Так что февраль – это прекрасный месяц для всех нас. Надо только определиться с желаниями и немедленно приступить к их воплощению. А, друзья еще раз напоминаю, что вам нужно пройти на мой калькулятор на странице n, на сайте Н. пугачева вы заходите на страницу а, калькулятор базы n пугачева точка ком сайт а, калькулятор бадзи заполняете просто свою фамилию пол хотя бы дату рождения если время не знаете ставьте сюда 1200 город по-русски пишем и расчет Теперь нам с вами понадобится. То есть, у нас, перед, это я сейчас для новичков рассказываю, у вас будет вот такая вот карта столпы судьбы, где вы увидите час, день, месяц и год своего рождения. Это ваша натальная карта, и мы сейчас про, про это и пойдет речь. Самое важное посмотрите вашего господина дня. Итак, для или ильянского дерева то есть, если господин дня. Вот, вот здесь верхний знак у вас вы видите вот такой иероглиф либо янское либо инское дерево месяц принесет самовыражение благодаря которому вам захочется угу, извините. Сейчас. сейчас Значит, самовыражение, благодаря которому вам захочется попробовать себя в чем-то новом, выразить, выразиться творчески, получить удовольствие и быть все время на виду. Благодаря усилению дерева у вас прибавится сила для того, чтобы идеи воплотились в материальные блага, то есть возможность заработка от применения собственного творческого потенциала для вас будет актуальна как никогда особенно для людей янское дерево господин я янское дерево так как февраль тигр несет символическую звезду вознаграждение 10 небесных стволов и если в вашей карте в любом месяце присутствует земная овец свиньи то есть хоть где-то здесь еще стоит свинья то у вас обязательно найдутся помощники для этого для людей дерево и то есть если у вас вот такой знак стоит вот здесь вот да, где господин я должен стоять есть небольшое предупреждение избегайте рискованных видов спорта в этом месяце к вам приходит символическая звезда овечий нож не как бы не ругайтесь, сдерживайте себя, не давайте гневу проявиться себя в полной мере. Все это может привести к негативным последствиям. Для тех людей, у кого господин дня, ну уже поняли, да, где господин дня, либо янский огонь, либо иньский придут друзья или конкуренты, старайтесь не тратить слишком много, чтобы потом не пожалеть о том, что деньги уходят сквозь пальцы и не рассказывайте о себе лишнего в избежании того, чтобы эта информация не обернулась против вас же самих. Это в полной мере касается людей огня Ян, Солнце на небосклоне должно быть одно, сильные друзья могут вам перейти дорогу, будьте осторожны, иной раз действуйте действительность не так, какой она вам кажется. Ведь тигр ⁇ это демон красной красоты. Он может очаровать и завести в тупик. Но от начинающейся от этого депрессии есть выход. Прекратите действовать по правилам. Поступайте не так, как от вас ожидает общество. Привнесите в свою жизнь креативности, и вы сами удивитесь, насколько интересным и плодородным у вас окажется эти, этот месяц плодотворным. Особенно у людей со столпом личности а, бин на обезьяна. На обезьяне появится много возможностей для личностного роста. А вот у людей а, огонь инского господин я у которых дин инский огонь весь месяц будет праздник у них месяц полезного бога не ограничивайте себя в желаниях даже грабители богатства не смогут смешать ваши планы у вас всегда найдется защитник помощник только почаще советуйтесь со старшими членами семьи собираетесь за семейным столом и чтите традиции если ваш элемент личности янская или инская земля, принятие решений для янской земли более агрессивное, для инской соответствующие правилам, основанное на знаниях и обстановке в обществе, принесет вам уверенность в собственных силах и расширит возможности для профессионального роста. Если поступит предложение о смене работы деятельности о смене должности вы не спешите отказываться. вполне вероятно что это в дальнейшем принесет вам увеличение дохода в феврале появится хорошая возможность взяться за книгу прочтение на которой давно откладывали ну я думаю что встретиться с родственниками записаться на курсах о которых давно мечтала тоже будет полезно для людей с господином дня либо янский металл либо инский металл пришло время для плодотворного решения насущих вопросов женщины могут встречать интересного мужчину для дальнейшего времяпровождения а мужчины наладить карьерные дела у людей ген янский янский металл есть возможность получения премии в то время как си предстоит работать чтобы получить достойное вознаграждение женщины си могут влюбиться и совсем потерять голову но это и хорошо так как на страже этих чувств будет стоять благородные небесные единицы тигр а это значит все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 Но вот людям со столком личности синь на э, змее не стоит полностью полагаться на действия благородного. Ведь в э, отношении земляных ветвей змеи и тигра носят название вреда, а это значит, что ваши проекты могут уводиться. Э, э, так что не делитесь своими планами до полной реализации этих проектов.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 мужчина февраль может принести интересные знакомства с женщинами для людей Рен, февраль месяц звезда академик это значит что любой материал будет прекрасно усваиваться ваши слова будут проникновенные а действия продуктивны. если вы завалили зимний месяц, сессию запланируйте на февраль пересдачу и вы с легкостью справитесь значит есть тигр одна из путешествующих лошадей восточного зодиака поэтому месяц характеризуется активностью непредсказуемостью. у людей проснется жажда деятельности повысится творческий потенциал деловая активность людям рожденным в год или день обезьяны дракона или крыса то есть если у вас стоит либо в дне либо погоду у вас стоит обезьяна, дракон или крыса. С приходом весны для этих людей еще больше, чем для всех остальных, захочется перемен. А, значит, нет ничего в этом необычного. В феврале активируется их личная путешествующая лошадь, и кто знает, может быть, она принесет им не только жажду на весны, но и воплощение мечты. Им стоит заранее запланировать путешествие, а может быть даже и переезд или ремонт, особенно у тех, у кого в часе рождения стоит тигр, свинья или змея. Друзья, в часе. То есть должны быть обезьяна, дракон или крыса, либо в дне, либо в погоду. И в часе. Должны быть тигр, свинья или змея. Либо-либо а вот те у кого в дне или в году рождения стоит земляная ветвь быка то есть бык стоит либо по году либо по дню либо либо да, тем обязательно надо побольше передвигаться побольше заводить знакомства посещать всевозможные мероприятия тигр для них это символическая звезда красного феникса одинокие могут завести романтические знакомства остальные расширить круг своего общения у тех кто родился в марте в месяц кролика то есть кролик у нас должен стоять вот здесь в месяце да? в феврале самое подходящее время для того чтобы посетить доктора ведь для них земная ветвь тигра символическая звезда небесный доктор значит вам обязательно поставить верный диагноз назначат правильное лечение особенно внимательные люди у которых в карте бадзи присутствует земляная ведь обезьяна вероятно что в этом месяце у вас будут некоторые изменения в жизни если обезьяна стоит у вас в годовом столбе да, то изменения коснутся внешнего окружения и здоровья если в месяце с родителями или друзьями если нет то связано с домом с домом или браком в части с детьми или карьера насколько они будут благоприятны будет зависеть от пользы столкновения этих земных ветвей то есть у нас с вами обезьяна сталкивается с тигром да? и нужно понять вот Выгодно вам, выгоден или не выгоден вам, выгодно или невыгодно столкновение, и тогда будет понятно, польза это будет или не польза, но какие-то перемены будет в любом случае. Ну и талисман. Мы с вами любим талисманы. Талисман этого месяца черепаха. В китайской метафизике это символ мудрости, неторопливых, взвешенных, точных решений, которые всегда ведут к положительному результату. Это гарантия стабильности, устойчивости перед лицом судьбы, судьбы несгибаемой воли, не э, в каком-то не внезапном и резком натиске, а в планомерном завоевании позиции. Без сомнения, черепаха поможет вам стать терпеливой, толерантней, Все эти эмоции будут под контролем черепаха опора защита и поддержка для любого кто обратится за помощью символ долголетия и процветания черепаха одно из животных защитников поставьте статуэтку на рабочий стол или полочку на полочку за спиной чтобы ощутить себя увереннее и обрести поддержку у нас с вами э, наша любимая э, да, у нас только сегодня с вами. Все, да, у нас еще согревание денежной звезды в этом месяце достаточно много дней. Денежная звезда это. Сделайте сейчас скриншот, просто уже пересказывать одну и то же каждый раз. Значит, денежная звезда: нам нужно найти сектор, нам нужно найти время, нам нужно сделать активацию. Она, значит, свечу нужно поставить на 60-120 сантиметров от пола и использовать любую свечу, безопасную для такую, чтобы ничего не загорелось, естественно. За окном не должно быть, естественно, никаких активных шам. И денежная звезда это энергия, это согревание денежной энергии. И феврале мы будем вставить на северо-востоке 2 или три и даты значит у нас есть такие даты 6 либо 11 февраля лучшее время для начала согревания денежной звезды вы видите сделайте сейчас скриншот либо мы потом публикуем на сайте а, значит то есть вы прям смотрите в какое время лучше поставить свечок не используем час. Вы видите, что у нас есть неиспользуемые часы. И кому не стоит проводить активацию э, именно в этот день. Например, 6 февраля драконы не будут активировать. Ну, они могут 11, а петух не может 11. Да? Сейчас петуха и люди, рожденные в год петуха, не могут делать активацию. Ну, часов достаточно много, да, которые можно выбрать и э, сделать активацию также у нас есть 23 февраля и 26 февраля напоминаю что это северо-восток 2 3 то есть вот все по тому же шаблону, про который мы говорили который вы можете сейчас из папочки скачать которую лена выдаст там он тоже есть этот шаблончик накладывайте прямо на свою квартиру находите и вуаля можно еще встретить тайсуй погреть денежную звезду и, собственно говоря сейчас еще про бога богатства расскажу не забываем дорогие друзья что у нас есть калькулятор солнечных двух часовок вы заходите на сайт у нас на сайте на главной странице с правой стороны колонка там нужно будет внести то есть нам нужно перевести те часы которые я вам дала, дала. это без перевода на солнечное время вашего региона то есть, если вы собрались, например, в час кролика с 5 до 7 утра греть, то надо посмотреть, ну, например, я живу в Москве, я напишу себе здесь Москва, да, и в Москве кролик с 5.30 до 7.30 работает. То есть мы переводим на солнечное время. Так, смотрю, о чем вы переписываетесь, и не пойму. Нет, почему? Только в этот день нельзя согревать. Только в один день. Да, скриншот не успели сделать. Вот, пожалуйста, сделайте скриншот этот. Сейчас мы до, до бога богатства доберемся. Делайте, друзья, скриншоты. <связывающие> Делайте. <связывающие> так... А -а -а -а Кроликам и петухам. Кролик... А, петухам, петухам и кроликам у нас Бога богатства опять нельзя встречать. Им как-то вот не повезло. И второй год, по-моему, у нас в пролете. Тем, кто родился. В... Ну, согревайте денежную звезду. Ну что, друзья, дошли до Бога богатства. Мой любимый ритал. Мне он нравится. Значит, смотрите, если вы. А, ну давайте. Значит. Э... Давайте опять сначала начнем. Можно взять статуэтку, можно взять, можно взять то изображение, которое вы в том году. О, кстати, мне тоже стоит изображение, которое в том году пользовались изображениями. Его лучше сжечь и в новый и в новый год сделать новое изображение А если у вас статуэтка, то я ее держу просто в соли. Итак, кто забыл, может кто то не знал, что в Китае есть солнечный и лунный календарь, и Новый год по солнечному календарю у нас 4 февраля, а по лунному наступает 5. И у нас такое волшебное просто время происходит, когда там одно за вторым такая такой каскад перемен энергии, да, и, собственно говоря, прямо можно записать эту дату, это число, когда мы можем волшебничать немного загадывать желания, заполнять карту желаний мастерить чашу богатства я больше всего люблю встречать бога богатства все техники э -э, в это время будут очень и очень эффективными э -э, в китае много праздников но самый почитаемый это новый год э -э, в это время вся семья собирается вместе у школьников и студентов выпадает каникулу а служащим положено выходные за неделю до его наступления принято делать генеральную уборку выбрасывать ненужные вещи сломанные вещи что само по себе символизирует освобождение от скопившегося в жизни негатива и освобождать место для нового и полезного ну, китайцы народ не богатый тем не менее они вот понимают что для энергии надо все равно пространство после чего следует Шумом и гамом обойти весь дом, можно звонить в колокольчик, стучать кастрюлями, громко кричать. Я вас не призываю. Вы можете делать, как вы хотите. Ну, я вам сейчас рассказываю традицию. Да? Тем самым выгоняет дух э, несчастья, бедности, э, вместе с ним накопившиеся за годы негативные эмоции и застойная энергии уже в чистом доме, освобожденный от застоя негатива, каждый член семьи старается найти уединенное место, где есть возможность написать отчет за прожитый год, в котором указывается как достижение, так и промахи, Эти, промахи извините, так листочки сжигаются, и вместе с дымом отчет улетает к духам. После этого члены семьи собирается вместе благодаря своих предков, подношениям из еды и такие, опять же, благовония какие-то. Ни одна китайская семья не откажет себе в том, чтобы украсить свой дом к празднику снаружи и изнутри. Развешивают талисманы счастья, любви, удачи в карьере и учебе. Пишут пожелания на следующий год. И также сжигая листки со своими просьбами, они доставляют их духа. А но все значит, во все время, пока идет встреча Нового года, китайцы следят не только за внешней атрибутикой, выработанной столетием, но и за собственным поведением, не сплетничают не злословит, не делает пустых обещаний, старается наладить отношения с теми, с кем произошла ссора в прошлом году. И вот, когда закончены э, семейные обряды и обмен подарками, проведены запланированные ритуалы, люди выходят на улицу, зажигают фонарики, взрывают фейерверки, хлопушки, запускают воздушных змей, на улицах танцуют и поют. Вы, значит выставлены угощения напитки организованы какие-то соревнования и игры новогодние гуляния не сравнится ни с каким другим праздником по массовости и веселому настроению нам также надо себя мобилизовать и отметить наступление лунного нового года не праздничным столом а с волшебной палочкой и запастись чудесами в общем-то на весь год несколько лет назад, назад мы с вами начали встречать я вас все время традиционно подбиваю попробовать встретить хоть раз бога богатство и посмотреть как это отразится на вашей жизни те кто обычно встречает им нравится этот ритуал и так многим полюбился этот ритуал каждый год приходит из разных направлений и в этом году он придет к нам с юга порадовать себя прекрасным ритуалом думаю не откажется никто а состоит он в том чтобы встретить бога богатства считается что если его достойно встретить встретить и попросить он подарит нам изобилие и материальные блага в этом году он приходит в очень ну для меня лично комфортное время он приходит с юга в ночь 4 на 5 февраля ну, то есть вы можете с 3 на 4 встретить Новый год с, с генералом. Дальше вы встречаете с новым божеством. Значит, новое божество встречает. Час крыса. То есть это с 23 до часу ночи, час крыса у нас, да. А, значит, если вам это время не подходит, можно пораньше лечь спать, но для проведения ритуала а, проснуться, значит, проснуться там в какой-то пораньше, какое-то другое время. И воспользоваться можно любым часом, за исключением часа кролика и часа змеи. А, то есть в это время лучше ничего важного не делать. Эти часы являются разрушителем года и дня. Ритуалы, направленные на увеличение благосостояния или на использование, а, на исполнение мечты, лучше не проводить. Не забываем, что нужно все эти часы мы все равно переводим, значит, на калькуляторе, на калькуляторе часов справа на сайте определяем время для вашего города, вводить, введите его название и часы соответствующие земной ветви будут отражены, ничего больше переводить. Как-то прибавлять, отнимать, постраиваться под московское время не надо. Смотрим только свое личное время, в смысле, свое местное время. Итак, давайте про Бога Цай Цайшенье. Именно так его зовут, зовут. Могущественный, приносит удачу и защищает от бед. вот такой доброжелательный и снисходительный, что отвечает. На все молитвы и просьбы он как волшебник исполняет все желания своих почитателей. Цай Шенье обычно изображается верхом на черном тигре. Иногда его изображение имеет такую густую бороду, темное лицо. В руке он держит кнут, хотя в наше время его часто изображают держащим золотой слиток. Ну меня, у меня специальная фигурка даже есть. Он такой на тигре тоже. Веселенький со золотым слитком идет. Итак, опережая, значит, вопрос, скажу, что людям, рожденным в год петуха и кролика, проводить ритуал в этом году категорически нельзя. Есть вероятно, что он сработает с точностью до наоборот и вызовет массу проблем. Но надо помнить, что в следующем году эти запреты коснутся других зверьков, и вы сможете его провести. Значит, что, что нам нужно для ритуала? Цветное, желательно качественное изображение, бога богатства или его фигурку. Нужно будет расположить ее спиной на юг, так чтобы он смотрел на север. Вот кто-то сейчас в чате писал, как это сделать. Вот точно так же, что и с, с, с изображением. Сейчас я вам покажу, где у нас тут он. Вот смотрите, вот приходит у нас э, с юга. Эта энергия приходит с юга, да. И э, так сейчас я нарисую. И вот она идет. То есть он у нас должен смотреть, он сидит, спиной к, к стене, да, вот тут его спина будет, а смотреть он будет в сторону центра, но. Если от центра дальше провести, это же будет север. То есть он сидит на юге, но смотрит он направление, направление, его взора, естественно, на север. То есть он может сидеть на юге и он может, например, если мы его развернем, смотреть на запад. Он может сидеть на юге и смотреть на восток. Он может сидеть на юге и его 180 градусов развернуть и смотреть на юг. Но мы его сажаем в южный сектор и смотрит он у нас в центр. То есть он смотрит на север. Понятно теперь, почему, от, откуда взялось? Вот ну, кто там недопонимал, почему же он у нас на юге и смотрит на север, как это, да? Дальше. А, проводить ритуал можно в любом месте, дома, квартиры, квартире, в любом секторе, но надо следить за направлением а, размещения картинки или фигурки Бога богатства. Так как многие из нас проводят этот ритуал не первый год, то с прошлого года у нас должны остаться картинки с изображением Бога богатства. Ее необходимо сжечь в момент проведения самого ритуала при сжигании сувенирных денег. Сейчас будем до этого еще дойти. А для ритуала приготовить новую. Если вы пользуетесь фигуркой, то перед началом ритуала следует поддержать ее под проточной водой некоторое время или пару дней просто отпустить такую солененькую воду пусть лежит обнуляется значит смотрите то есть у нас с вами получается что вот в той в той папочке там есть там где нужный нам генерал тайсу и наш там же будет и бог богатства, то есть вы его можете распечатать. Там же будут и загробные деньги, если надо тоже распечатайте, которые можно жить. Дальше шаблон с китайскими иероглифами, в которое во время ритуала пишите свои пожелания и имя. Бланк тоже прилагается, все в той же папке. Лена, ты там выдаешь эту папку, да, чтобы они скачивали это все? Значит, пустые шаблоны прилагаются, а шаблон с примером заполнения там, ну, и здесь будет ниже, и, и прилагается он тоже в папку. О желаниях подумайте заранее. Вы обращаетесь к Богу богатство, поэтому приветствуются четкие материальные желания, которые касаются лично вас. Максимальное количество желаний 8. Каждый член семьи должен заполнить бланк самостоятельно. При этом необходимо указать фио, полный пол, возраст и адрес. И, разумеется, соблюдать все условия, ну, прописание желаний. Да? То есть мы там не используем частичку не, мы там как бы не, что-то негативное, да, убираем негативные слова. То есть все-все это у нас все уже знает. Вот как нужно заполнять. То есть сам бланк с он тоже у нас есть. вы э, Лена вам сейчас даст ссылку, где можно будет все это с, э, картинки. Вот Ирина дает: картинки для ритуала встречи Богу богатства и шаблон горы тут. До Украины, вон они э, не на mail, а они вон на дропбокс, даже забросили. Спасибо. Ага, молодцы, девочки. Вот. И э, прописывайте, э, прописывайте. Фио э, год рождения. Значит, смотрите: иероглиф, символизирующий женщину, там будет заполнен. Год рождения можете взять прямо из своей карты, да, то есть написать э, тот Дзиадзыв, год, который вы родились. Да? А, значит, дальше получить э, про, про материальное мы пишем. Да? Это же бог богатство богатства то есть иероглифы для мужчин такие иероглифы для женщины такие вставить нужно будет сюда соответствующие ну, там есть прям для мужчины для женщины отдельно дальше что чем мы его угощаем? фрукты сладости э, предметы для подношения можно расположить все это на подносе стол на котором будет проводиться ритуал э, значит перед ритуалом нужно протереть влажной тряпкой э, только э, значит. Поднос на полу ставить нельзя. Это может расцениться как неуважение. И там вот, что интересно, там должно быть много угощений, но это все символически, друзья мои. Это все делается на символическом уровне. То есть, по деньгам это ничего, в принципе, особо-то не стоит никаких. Да? То есть, ну да, фрукты, сладости, но вы должны понимать, что это все потом вы будете давать птицам. Самим забирать есть нельзя. Три вида мучных сладостей: кекса, печенье. То есть, ну, три вида это, там, три вида печенюшек да, может быть. Пять видов фруктов. Банан, апельсин, груши, китайские груши, ананас. Можно другие, но обязательно свежие фрукты. Какие-то вегетарианские блюда, например, шесть вегетарианских блюд, друзья. Салатики отварной, отварить, фасоль, сделать работу. Отварить. Ну, в общем, это вот там, вот, все символически, но всего много. Вот Бог богатство это изобилие, да? И этим изобилием вы его встречаете. Значит, 5 чашек, 6 вегетарианских блюд, 5 чашек или сосудов зеленого чая. Лучше всего использовать специальные стеклянные пиалы, но вполне подойдут обычные рюмочки. Рюмочек прям подоставили 5 штук, и зеленым чаем, но это легче всего. 5 чашек или сосудов белого риса. Тоже не сильно сложно, да? И 8 земляных орехов, любых крупных орехов или фиников. Но вы должны понимать, что это вам все нужно будет отдать птицам. Конечно, нужно стараться собрать все ингредиенты по списку, но смотреть на свои возможности. Если таковой нет, то используйте угощение по своему усмотрению. Главное не ингредиенты, а ваше внимание и забота. Любой ритуал надо пропускать через свое сердце и делать то, что отзывается у вас внутри. Свечи, арома палочки лучше, если их число будет кратно 8 Если их аромат будет сильно вас раздражать, то можно их даже не зажигать. Ну, то есть пусть они будут просто стоять, да? мы просто делаем праздничную обстановку. Аксессуары богатства а, – это всевозможные монетки, денежные купюры, украшения. Можно поставить а, свою чашу богатства, фигурку хаты, трех, вот эту пауу жабу. Все туда попадет, все идет, все отлично. Сувенирные деньги их нужно будет символически сжечь. Сжечь можно купить в магазине имитацию долларов, евро, рублей сейчас, вообще-то, он во всех этих киосках продается. А можно скачать в интернете и распечатать. Также можно использовать деньги из огромного банка. Их также можно найти через песковик, или мы, мы в папку вам забросили все эти купюрки. Можете распечатать, их нарезать, потом все это будете также сжигать ритуал встречи бога богатства в ночь на 5 февраля принять ванну желательно чтобы в вашей одежде было что-то желтое, не исключается просто шарфик или ленточка То есть, ну то есть вы приняли ванну в том плане, что вы свежа, вы одели праздничную одежду. Вот. Желательно помедитировать или, или обратиться к высшим силам. Фигурка Бога богатства или его распечатанное изображение. Устанавливаем спиной, он в южном секторе, он спиной на юг, лицом на север вашей квартиры или комнаты в любом секторе, где вам удобнее всего проводить ритуал Значит, смотрите а, то есть история такая что ну, я вообще беру сразу в сектор в нужно устанавливать но можно ну, попробовать можно ну в любом месте например вы хотите за праздничным столом все равно этот э, эта фигурка то есть вы в гостиной за праздничным столом хотите встретить отлично все равно эта фигурка должна стоять спиной к северу а лицо ой спиной к югу а лицом к северу ну, я обычно его, правда, ставлю сразу нужно сектор. Готовим стол для э, ритуала, протираем его мокрой тряпкой, вытираем насухо, застилаем скатертью. В идеале скатерть э, желательно выбрать красного цвета, но подойдет любая яркая, нарядная. Выстраиваем все э, приготовления заранее, ингредиенты, зажигаем свечи и арома палочки. Пригласите Бога богатство свой дом и свою жизнь. В произвольной форме можно произнести приглашение вслух, можно мысленно, э -э, поворачивайтесь во все стороны света и произносите приветственные слова, приглашения, проговаривая свое имя. Запишите свои желания на бланках, заполнив их по правилам. Очень благоприятно для этого использовать э -э, красный маркер или ручку с красными чернилами. И положите их рядом с Богом богатства. Тут же разместите символические деньги, настоящие деньги или другие символические э -э, какие символы богатства. Постарайтесь не торопиться, э -э, прочитайте все желания вслух, визуализируйте их, приветствуйте, чтобы они уже.. Начали исполняться. Откройте на короткое время в доме окна, форточки и двери, чтобы впустить бога богатства в свой дом. Ну, это вообще, честно сказать, прикольно, особенно когда за городом ты зимой начинаешь открывать все. Ну, тем не менее, все равно такой сразу свежий воздух и вообще как-то так все бодрит, конечно. А, выйти на улицу подъезд оставив двери открыты ну все в разумных пределах конечно открытый и сжечь там сувенирные деньги и бумагу со своими желаниями по классике нужно отходить или три шага или восемь шагов можно также 13 23 33 18 28 38 вот. все это вышли сожгли ритуал провели и и живем спокойно. Вернулись домой, поблагодарили высшие силы за помощь. А, подождать, когда ароматные свечи около Бога богатства догорят, и можно идти спать. Еду для подношений не нужно есть. Это еда для духов. Через сутки просто уберите ее, покормите птиц. В противном случае а, очень и очень сильно ухудшите свою удачу. Ведь вы заберете собственные дары обратно и сожрете. <с1> так нельзя. Бога богатство вы можете перенести в любое удобное место. То есть, если вы все-таки хотели это за праздничным столом делать, можно, потом переставляю: я его сразу ставлю в нужный сектор. Ну, это, мне кажется, произвольно. Где он пробудет целый год, но правила его размещ... размещения нарушать ни в коем случае нельзя. Его изображение эта фигурка должна быть повернута спиной. На юг, лицом на север, разумеется, должно быть почетное видное место. Нельзя размещать в Бога шкафу или кладовки Деньги, которые вы выкладывали, выкладывали при ритуале, ритуале, теперь является мощнейшим талисманом для привлечения богатства. Это не те вот, которые мы сжигаем, да, в бутафоре, а те, которые мы символ богатства. И вот там какие-то, допустим, купил их уже можно по, поместить в кошелек, в сейф, в чашу богатства или в любое место хранения денег. А, агарки свечи в специальную коробочку, приготовленную заранее, и оставить их у себя дома не менее чем на полгода. Я все время оставляю, все время забываю где-то коробочка. Потом внезапно все время находится. <с book> <laughs> да. Они также послужат хорошим финансовым талисманом для вашей семьи. В течение, года, в течение года не забываем про Бога богатство, оказываем Ему почести, подносим угощения, зажигаем свечи, просите исполнения материальных желаний, а когда они исполняются, не забывайте его благодарить. Главное понимание, что Вселенная узнала о ваших мечтах, э и надо о них рассказывать. Ритуал встречи Бога богатства очень действенный. Если вы ежегодно планируете встречу Бога Богатства, но что-то вас смущает, что-то не пускает, то очень рекомендую отбросить в этом году все ваши сомнения, заранее приготовить а, все ингредиенты, привести ритуал. Это действительно весело, поверьте мне, это действительно очень прикольно, весело. Не знаю, мне нравится. А, ну, делитесь, конечно, своими результатами. Итак, нас с вами ожидает волшебная ночь, первые лунные сутки, и без того наделены такой могучей энергией, а встреча Бога богатства усилит ее многократно, поэтому воспользуйтесь ее преимуществом. Создавайте картины, карту мечты, делайте чашу богатства, прописывайте желания, благодарите Вселенную, она вас обязательно услышит. Весь день 5 февраля можно провести себе на пользу, как уже говорилось, загадывание желаний, заполнение карту желаний, мастерить, мастерить чашу. Все техники в это, в это время будут очень и очень эффективны. Вы можете заниматься этим целый день, когда у вас появится вдохновение и желание, но вот часы кролика из смеи нужно исключить, не пропустить свою удачу. время ритуала время ритуала час а, а, а, сейчас, вам. сейчас я вам покажу время ритуала я в самом начале говорила в этом году у нас очень хорошее время ритуала час крысы вот с 4 на 5 февраля час крысы но ну, надо перевести кто переводит сочно кто не переводит можете с 23 до час ночи кто переводит солнечное, лучше перевести. Я перевожу по солнечному времени, то есть я не поэтому. Но некоторые школы учат по такому времени, как видим так. Жить на балконе можно, но на балконе вы сможете три шага. Там же хотя бы минимум три шага надо. Там даже в подъезд можно выйти, сделать три шага из подъезда можете не выходить, потому что дверь должна быть открыта. Есть вот эта фишка, что у вас весь дом открытый, вам нужно выйти из дома и сжечь. Нет, чаша богатства это там другая история. зайдите на наш сайт, у нас это все описано. Друзья, вот все, что я вам здесь рассказываю, встреча бога богатства это платные курсы в других школах. Чаша богатства это платные курсы в других школах. Ну и я, наверное, еще там вам какие нибудь сюрпризы подготовлю. У нас начинаются. А мы хотели уже вот в воскресенье, нет, на четверг у нас перенеслись. У нас четверг и следующее воскресенье будут открыты по фэн-шуй мастер-классы я всех приглашаю кто еще не успел присоединиться э, вдруг кто-то не успел ирина сбрось пожалуйста ссылку вдруг кто-то не успел присоединиться к, к удаче. у меня уже просто уже тут тетрадкам на 86 страниц друзья мои Тетрадка, значит, мы с вами э, буду, как сделать 2019 год лучшим годом. То есть буду рассказывать про активации всех благородных буду рассказывать э, секретную активацию, буду рассказывать про символические звезды. Дам обязательно на всех таблицах, все таблицы на каждого господина дня. Э, и самое главное, у нас будет бонусное занятие. Мы, наверное, с вами весь день прозанимаемся. Мы начнем с вами послезавтра в субботу в 10000 я думаю что ну к часу я постараюсь закончить еще потом татьяна смирнова она про летящие звезды очень хорошие дает и активации какие-то она там дает такую информацию которую у нас еще не было специально готовит бонусную информацию с вами поработать и подвечать на ваши вопросы так что в субботу если кто-то еще не присоединился приходите вот, а бог богатства Лена спрашивает, да. Значит, смотрите, Лен, ну, если кому-то надо, Лен, сбрось ссылку, может кто-то к нам еще вдруг не успел присоединиться, так что мы на это такой наш легендарный фундаментальный один из наших. Вот что я сама делаю в начале каждого года, это вот эти все активации всех благородных сразу прописываю, кто за что отвечает, значит убираю негатив них, и тут, куда пришел из этих секторов, куда что приходит, сразу расставляю, сразу запускаю, чтобы это все работало на весь год и встреча Бога богатства. Вот это для меня обязательные, как бы, я не знаю, мне это все нравится, то есть я делаю один раз в год и мне вот, у меня прямо самое чувство защищенности Своего дома, своей семьи и мира и внутри, и снаружи. Так что приходите, обязательно расскажу, и что нужно делать, какие благородные за что отвечают. Там, несмотря на то, что вообще информации любой сейчас в интернете много, мы подготовили очень подробную, огромную, такую, вот я говорю: 86 листов у меня тетрадь. И я постараюсь вам, конечно, я стараюсь там давать такие фишки, которые, ну, понятно, что в открытом доступе их нет. Так что приходите. Петух и кролик опять пролете пищевые суда, к сожалению, да. Очень интересно, как всегда, полезно. Благодарю. Спасибо, Валентина. Спасибо, великолепный ритуал и подробнейшим образом рассказали. Наталья, вы сегодня как прекрасная весна. Таня, спасибо большое кроликом нельзя да я 2 февраля в больницу на анализ смогу смотрите этот смотрите друзья как сделать 2019 год лучшим это платный курс и естественно как и любой платный курс мы вам его выдаем в записи но по большому счету но ну, вы пропустили первые два часа или три часа или четыре часа он большой будет курс вы приехали присоединились дослушали что дослушали а потом все в записи взяли прослушали вам отправят тетрадь вам отправят э, запись у вас все будет бланки желаниями заполнять и э, сжигать их вместе так давайте я сейчас пройдусь Ну, во первых мы сейчас постараемся разместить это все на нашем сайте Так, сейчас, друзья, давайте еще раз пробежимся все, что зачем делать. Давайте, значит, что мы зачем делаем? Первое, нам нужно изображение или фигурка, да? Мы ставим его, либо мы ставим просто на самое видное красивое место, либо мы сразу ставим в южный сектор. А, в принципе, не запрещается его в принципе в, там в красный угол, да? То есть самое главное изображение. Дальше. Шаблон с китайскими иероглифами. Вот вам тут сбрасывали уже 20 раз эту ссылку, где ее можно скачать. Там есть шаблон с китайскими иероглифами. И там есть как заполнять. То есть, вы вот увидите все, вот тут написано, как это все заполняется. Да? Дальше. Сделайте сейчас э, скриншот: сколько фруктов, сколько вегетарианских блюд, сколько чашек зеленого чая, сколько сосудов белого риса земляных орех. Это все, э, это все достаточно. Ну, это все копейки стоит Это было бы желание. То есть все просто на заранее заехать, купить по три рубля то-то, то-и, то, у тебя весь стол украшен. Дальше свечи, арома, палочки и аксессуары богатства. Всевозможные монетки. Вы можете праздник тоже для себя. То есть вы сделали угощение для э, бога богатства. Сделайте, если вы хотите это сделать с семьей. Если вы хотите сделать с подругами, с друзьями, господи, конечно, пригласите, особенно время то детское с 11 до часу, посидите сами покушайте, особенно там, знаете, вот, красиво оделся, включил музыку, открыл окна двери, мне вообще нравится этот ритуал, прям, вот прям замечательный, да. вот, а, значит, аксессуары богатства, да, до денежные купюры, это то, что потом целый год будет заряжено, то есть мы с вами иногда покупаем какие-то там талисманчики, какие-то... А это вот на, наше, да, наше уже заряженное нашей энергетикой талисман выходит. Сувенирные деньги, вот их нужно будет сжигать, да. Дальше ритуал. В ночь, значит, приняли ванну, красиво одели, желательно помедитировали, фигурка Бога богатство богатства, расположили правильно. Стол для ритуала приготовили, пригласили Бога богатство в свой дом, в свою жизнь. То есть здесь уже начинается... Мне обычно это музыка, танцы, и, ну, так, чтобы собой себе было весело и для того, чтобы ему хотелось зайти ко мне в дом. Свои желания, то есть, это, ну, это все как в процессе, да, у вас два часа, в общем-то, же надо заняться. Вот, про свои процессы в процессе, все желания свои материальные, там понаписали все, что хотите, да дальше потом уже под конец ну, уже когда чувствуете, что все равно спать надо пора идти, да, все это открыли, на, э, ненадолго да, впустили, как бы считается, что бог богатство приходит, сами выходите на улицу или просто в подъезд три шага и сжигаем, сжигаем старое изображение, у вас новое стоит, старая сжигаем, и сжигаем э, вот эти вот э, деньги бутафорские из огромного банка вернулись домой поблагодарили высшую силу дождались пока палочки все прогорели пошли спать значит дальше еду которую для бога богатство все это в маленьких рюмочках и чашечках этой сутки стоит если вы не хотите это все на столе оставлять переносите в южный сектор хотите можете даже в другой сектор перенести либо бы он на юг стоял э, спиной. Но ну, обычно, если он будет в южном стоять, он будет стоять ровно. Да? Если вы какой-то другой сектор, тогда вам нужно будет его под углом как-то ставить. Вот. Э, если вы какой-то другой сектор захотите, вам все равно нужно, чтобы он на юг спиной, а лицом на север смотрел. Ну и, соответственно, тогда он как-то будет криво косо стоять. Ну, тоже можно, да. вот Ну и все, деньги, которые там, что вы зарядили, деньги, может быть, какие-то украшения будет вашим еще одним денежным талисманом. Да? Все в течение года вспомнили, что-то вам надо, как-то вам нужно денежную энергию потянуть, помимо согревания денежной звезды. Опять маленький стол. Для Бога богатство Да, и вообще можно ритуал повторить. Опять можно записку ему написать, опять можно либо рядом, либо ее сжечь, опять арома палочки, опять угощение, попросили, опять все, птицам выкинули. Все, у Бога богатство, все попросили. Пепел куда? Слушайте, пепел, ну, значит, пепел у нас все в коробочке. У нас да, вот мы тут уже это все огарки, пепел собирается в коробочку. эта коробочка, она тоже как талисман считается. И вам эту коробочку надо заранее приготовить. И в эту коробочку все собирается. Но обычно я беру эту же коробочку, где у меня там свечи лежали, или у меня лежали эти арома палочки. В эту же коробочку все собираю и ее там куда-нибудь в нижний ящик кухни, где там, в которой резко туда рука за... достает и туда ее изобрасываю. Она просто лежит. А какие ритуалы можно сделать на новый год? Так мы ритуалы про новый год Яна я рассказывала в самом начале. На сам новый год я рассказала в самом начале. Запись есть вся на YouTube. Если вы не были, кто прослушаете. Так, что у нас еще? Вместо денег чеки изобилия подходит ну попробуйте да наталья если члены семьи кролик по году не участвует в ритуале может э, встречать не давайте не будем его включать пусть э, пусть кролик пойдет спать посмотрю телевизор в другой шку комнате а вы за него пока поделаете все. ну да потому что не будем раздражать бога богатства. я просто боюсь что вдруг этот кролик смажет и вашу удачу хорошо Очень много информации будем переслушивать, перечитывать. Да, друзья, это все опубликуем обязательно на сайте всю информацию. Плюс смотрите, плюс, ну, в принципе такая у нас информация. С вами мы встречаемся каждый месяц в начале каждого, как раз конец месяца, начало, ну потому что у нас каждый месяц же начинается там 3 4 5 6 иногда седьмого даже числа. Поэтому я где-то в начале месяца выхожу и рассказываю. Просто сегодня так много ритуалов из-за того, что у нас не только новый месяц, но и Новый год начинается. Вот, а так мы встречаемся с вами каждый месяц. Все, жду вас на фэншуях. Фэн-шуи открытые у нас тоже с вами запланированы следующий четверг, на 7 и на 10 февраля. Так что приходите, дорогие друзья. Все. Змеем, да, можно. На Ситай можно, да. Ну, возьмите другой лучший день. Зачем вам день свинее? Все, спасибо, дорогие друзья. Хорошего вам вечера. Увидимся. До свидания.